Всем привет! Известная российская певица грузинского происхождения Кэти Тапурия подтвердила информацию о ее свадьбе с бизнесменом Львом Деньговым. До сих пор Тапурия и Деньгов эти слухи не подтверждали, но фотография с дорогим красивым кольцом на безымянном пальце Кэти уже давно красуется в Инстаграм исполнительнице. По данным издания, Кэти помолвена с возлюбленным уже два месяца и молодые активно готовятся к свадьбе. Об отношениях Кэти Тапурия и Льва Деньгова стало известно в октябре 2019 года. Тогда артистка рассказала таблоиду, что познакомились они на дне рождения Льва случайно. Мы в гримерке два слова кинули друг другу. А через какое-то время вышли на связь, и все закрутилось, понеслось, вспоминала Кэти. За плечами Тапурия брак с бизнесменом Львом Гейхманом, от которого у нее растет пятилетняя дочь Оливия.